Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях в Институте международных отношений истории и востоковедения гости из Берлина, из центра имени Лейбница. Это центр изучения современного Востока. Я представляю вам академического координатора центра Штефана Кирмзе. Здравствуйте. И ассистента центра Флориана Копенрад. Здравствуйте. Коллеги, Сразу такой вопрос хотел бы вам задать. Чем обусловлен интерес э, в Германии немецких исследователей к Востоку? Что в центре исследований? Почему это интересно? Почему интересно? Вообще у нас есть э, вот этот интерес уже э, много лет. Um, вообще уже в, конце, в самом начале XX века um, вообще уже, uh, учредили одну комиссию по изучению uh, Востока, в то время еще uh, при Прусской uh, академии наук. Это было давным-давно. Потом и в ГДР, и в, и в Восточной, и в Западной Германии занимались Востоком, отдельно, конечно, и другими темпами, скажем так, и другими темами, но все-таки в двух Германиях mm -hmm. этот, интерес, этот интерес существовал. И, конечно, в настоящее время... Есть многие вопросы, связан, связанные с мусульманским миром, то есть и политики интересуются э, этими вопросами, и ученые, и студенты, вообще общественность интересуется. Поэтому э, мы считаем, что э, у нас в нашем центре действительно есть вот такой, это наша задача, и, э, ну, помочь, может быть, э, дать э, советы, может быть, э, именно каким образом поступить с мусульманским миром и понять, что такое, что такое вообще ислам и что такое э, повседневная жизнь в исламе. Вариант? Да, по-моему, можно различить вот интерес исследователя, который... В принципе, личный вопрос, чисто научный интерес может быть каким-то, из каких-то причин. И э, ну, одна вещь ⁇ наука, другая ⁇ потом уже трансфер вот этих знаний э, в общество. И, и тут да, есть сотрудничество с политиками, там э, можно советовать э, внешнюю политику, как-то повлиять на нее, uh -huh. чтобы они ну, лучше относились как, э, э, ну, к Востоку, естественно. Э, с НПО тоже можно связаться за то, что они там большие деньги тратят на, на, на проекте, Там можно сказать, вот этот вопрос интересен, например, это ну, лучше как-то сейчас не, не самый важный. И, и кетковые экономики там разные течения могут быть. Это уже там отдельный вопрос. То есть мы живем в одном мире, там mm -hmm. интерес к, ко всем регионам есть, и мы вот этим занимаемся, чтобы ну, были лучшие связи с этим. То есть это не только исследовательский интерес, это интерес к тому, чтобы изучить, каким образом э, мусульмане и христиане могут жить в одном обществе. Верно я понимаю? Да, совершенно верно. Это, ну, у нас мы, мы как бы э, хотим показать, может быть, и доказать, э, что, что, нет, э, что вообще нет одного ислама, что э, нет одного понятия того, что есть ис ислам и мусульмане, и э, что вообще на самом деле есть очень большое разнообразие. И это не только академический вопрос, потому что э, общество, общественность очень, очень часто думает, что это одно дело, и что э, э, все мусульмане вообще одинаковы. И это, конечно, не так. И, и поэтому я думаю, что, этот, что, что наш центр имеет очень большая задача именно для общества. Ваша коллега Соня сегодня как раз говорила mm -hmm. о том, что мы собираем по кусочкам. И вот получилось, yeah. что вы собираете мозаику yeah. мусульманских образов жизни, да, получается. Чтобы понять, как это все устроено. Yeah. А где еще вы проводили исследования? То есть где вы интересовались? Вот, uh -huh. Из сегодняшних с вами разговоров я поняла, что повседневная жизнь интересует, uh -huh. Uh -huh. традиции, практики ежедневные. Uh -huh. И где вы еще проводили исследования? Um, насчет где можно сказать, можно э, ответить э, двумя способами, потому что есть, конечно, географический ответ mm -hmm. и есть mm -hmm. методологический ответ. Okay. Uh, насчет э, регионов надо сказать, что наш центр э, в основном работает над э, мусульманами э, стран Африки. Мы работаем над Ближнему Востоку. Mm -hmm. Нас интересуют мусульмане в Индии, в Центральной Азии, тем более и в Евразии, здесь в Татарстане, например, и на Юго-Востоке Азии также, то есть в Малайзии, в Индонезии, например. Мы обычно не работаем или работаем, Скажем так, до этого года мы почти не работали э, над, над, над темой э, мусульмане именно в Германии. Вот Это сейчас чуть-чуть изменилось. Э, но еще есть другой, э, другой пункт или другой элемент э, ответа. Это дело в том, что э, сейчас у нас интересует это э, отношение между Догма, между догмами ислама и повседневную жизнью. Вот это сейчас. А с другой стороны, я думаю, что это становится и более важным в будущем, нас будут интересоваться в основном международные или глобальные связи. Связи между вот такими регионами, связи между мусульманскими обществами, и миграционные потоки, конечно. Тоже будут. Да, конечно. Это будет в будущем, я думаю, что это будет очень важная, uh -huh. важная тема. А в Турции вы проводили исследования, это же тоже традиционная мусульманская uh -huh. страна, и, там, и турок очень много в Германии, поэтому наверняка какие-то были точки соприкосновения. Uh -huh. Да, да, да, есть. Есть работа, мы проводили такие работы и э, проводим. Эм, э, дело в том, что э, с одной стороны у нас история, как академическая дисциплина, довольно важна, а с другой стороны антропология. И историки, конечно, уже занимаются Османской э, империей. Вот. Это вот, одно... И с другой стороны, антропологи в данное время работают ну, с разными экономическими и социальными проблемами Турции, но там сложилась проблема сейчас, потому что при сегодняшнем президентом в Турции довольно... Ну, усилили давление на такое, скажем так, на такое, на, на такое исследование. На исследование страны и... страны Германии или на исследование Вообще. Вообще, вообще, на, исследование. вообще. Эм, на свободное исследование, mm -hmm. скажем так, и э, разные исследования, которые затрагивают политические вопросы. Mm -hmm. эм, поэтому им им стало сложно, разным нашим со, э, э, сотрудникам даже запретили э, вообще э, въехать в Турцию. Э, э, поэтому это действительно сложная ситуация там. Так, интересно. А вот такой вопрос, как вы считаете, вы сказали в предыдущем вот как раз в шоуруме mm. там у нас что Берлин очень изменился за последние три года в чем mm -hmm. эти изменения выражаются и может быть вот Флориан тоже что-то добавит mm -hmm. к этому mm -hmm. ну это сначала конечно это э, город изменился на вид эм, я например mm -hmm. э, э, это, это видно на улице я например живу на северо севера на севере города, и я работаю на юге города. Поэтому я каждый Проезжаете день проезжаю, э, и обычно на, на, на метро. И часто вот, э, я, я делаю там э, пересадки, и я, вообще это почти час э, пути. Поэтому я очень, довольно многие впечатления в то время получаю. И, конечно, вижу, как кварталы меняются, как люди в кварталах меняются, э, какие сейчас слышны языки на улице. Очень, довольно, довольно, э, или больше слышно, чем, чем, чем раньше, конечно, сейчас арабский язык. Это uh -huh. точно. Эм, и... И даже в нашем э, квартале, где до этого, э, в принципе, из Афганистана, из Сирии, например, вообще людей не проживало, э, у нас также на улице сейчас они постоянно ходят, конечно, там живут, там покупают свои вещи, сидят на скамейках и так далее, и так далее, говорят на своих языках. Поэтому это видно на улице. И это, конечно, это не ужасное, ужасное дело, наоборот, это ну, люди это. Вы приветствуете. Я это приветствую. Есть и, конечно, люди, которые, которые считают, что культурное богатство это, им, не, им не нужен, mm -hmm. э, Им не нужно. А, вот я думаю, что культурное богатство – это вообще э, большое сокровище для, для государства, для ну, каждой страны. Вы сказали, что чаще всего слышна арабская речь. Вы знаете арабский? Нет. Это Нет. Я вообще... У нас многие работают э, над арабскими э, угу. странами, у нас многие сотрудники знают арабский язык. А я в других странах, где арабский вообще не употребляют, работаю. Ну, русский, зато да. отлично, знаете. <свят> Флориан, а вы видите отличия? То есть, по-вашему, тоже изменился город? Ну, я не прожил в Берлине протяжении протяжении последних лет. Я у -у -у. там был в 2013-2014 году, у -у -у. и сейчас сентября. То есть, у меня какое-то... А перерыв сейчас вы живете? А сейчас я живу в Берлине, да. У -у -у. Сентября прошлого года. Ну, в принципе, и тогда, и сегодня Берлин был и есть э, международный город такой. Uh -huh. То есть там слышно вот, немецкий, конечно, и только арабский, там много английского. Есть кафешки, где только на английском говорят. Uh -huh. ну, есть uh -huh. очень много французского, испанского, русского на улицах. То есть там это было и есть так. Это вот так сильно не изменилось. А там вот по, как то сказать композиции города, наверное, чуть не то есть в некоторых районах действительно больше, скажем, сирийских ресторанов, например, вот это как-то видно уже, или там, ну я как-то живу в Кройцберге, это на юге города, там естественно такой международный. Как раз куда Штефан приезжает на работу. Да, ну в в принципе, эм, при том, что в эти за эти годы, когда меня не было в uh -huh. Германии, э, случилось вот этот поток миграции в Германию, uh -huh. я ожидал, что Берлин э, изменится намного больше, чем okay. на самом деле было. То есть я проехал обратно через три года и думал, ну, в принципе, Берлин из Берлины. Это не, ну, не так уже как-то заметно было. И нельзя недооценить иммиграцию эм, с Запада. Это Об этом не обычно говорят, не говорят. Да. А насколько да. она великая, миграция из Запада? Например, у нас в нашем городе сейчас, то есть в Берлине, когда я смотрел в последний раз, там было зарегистрировано уже больше пяти, пяти, 50 тысяч американцев. До этого их было довольно мало, но английский uh -huh. язык uh -huh. сейчас очень слышно э, на улице. Это не только американцы, это и британцы, ирландцы, шотландцы и так далее, и так далее. Но, э, может быть, ну, насчет британцев, может быть, можно сказать, что это из-за Брексита. Э, но, но там есть разные причины, наверное. И, э, и, может быть, насчет американцев можно сказать, что... Это из-за чего? Им, им нравится, может быть, mm -hmm. только те, которые вообще не любят э, нового президента mm -hmm. Трампа, может быть, они именно приехали mm -hmm. к нам. Это им очень дешево знаем. учиться в Германии, на самом деле. Да. В Германии можно бесплатно учиться, А еще английском. Не, еще не приняли закон, по которому у, обучение для иностранцев будет платным? Собирались в прошлом году? Нет, в некоторых э, лендах Германии, в а, некоторых... землях, земля, да. земля. в Берлине нет. В Берлине такого нет, и uh -huh. это все-таки э, многие иностранцы именно к нам приезжают, потому что они считают, ну, это вот такой космополитический uh -huh. город, э, там все будет легче. И на самом деле, ну, до некоторой степени это действительно так, я думаю, что если э, человек приезжает в Германию, потом... В селе, допустим, mm -hmm. или в деревне. Эм, в деревне живет, наверное, будет сложнее, потому что люди вообще не знают, как э, относиться э, э, к этому. То есть, если мы говорим про Берлин... Mm -hmm. то мы говорим про такой космополитичный город, и если Германия, вот когда Германия говорит Вершафандас, mm -hmm. это как раз про Берлин, что мы готовы, принимаем, mm -hmm. мы рады э, мультикультурности, так? Mm -hmm. И это только обогащает. Не только про Берлин я сказал, mm -hmm. это про Германию как раз. В целом. Да. Но насчет Берлина можно сказать, что я вообще, я не, не родом из Берлина, но туда я переехал в, тысяч, в, тысяч, нет, в 2005 году, mm -hmm. значит, почти 13 лет назад. Mm -hmm. И в то время этого фактора почти не было. Это был чисто немц, немецкий город. Mm -hmm. Ну, там есть, были, конечно, маленькие исключения, но в основном то, что мы сейчас видим в Берлине, и они, сейчас я уже не говорю о, о, о беженцах из Сирии и Афганистане, но и вот такие сплошные массы туристов, например, в самом центре города, этого в то время вообще не существовало. Вот, вот такие волны э, туристов только где-то 7-7 лет назад э, начали. Именно почему и чем это было связано, это очень не могу сказать, но эм, это было очень заметно. Ну тогда вот все-таки остается непонятным, каким образом, если Германия настолько э, готова принимать э, людей с разными культурами, я не говорю мигранта, например, с Ближнего Востока, mm -hmm. а вообще с разными культурами, mm -hmm. почему тогда вот чем можно объяснить появление такой партии, как Альтернатива für и что кто-то за нее голосует? Если даже не видно напряженности на улице, mm. как так получается? Mm. Чем это объяснить? Ну, я думаю, что там есть разные факторы. Это мое личное Конечно. мнение. Я думаю, что я, я думаю, что либерализация, в Германии, я, я имею в виду либерализация разных ценностей э, насчет, э, ну допустим, э, права, которые э, за последние 30 лет э, почти 40 лет получили в Германии, женщины, Наконец-то. Об этом поподробнее. Ну, например, мы раньше об этом говорили, да. но в середине только в середине, в середине 70-х годов в Германии женщины получили, получили право вообще работать вне дома без разрешения мужа. До этого, до середины 70-х годов, только с разрешением мужа они могли работать. А все-таки все думают, что у нас в Германии вот такая либеральное общество, что это не либерально. Представляете, в 1972 году немецкой женщине для того, чтобы в Западной Германии, для того, чтобы пойти на работу, нужно было письменное разрешение мужа. Да. И часто говорят о феминизме, например о новых правах э, геев, например, э, в Германии. Это все эти феномены, явления, они как бы возникли за последние 25 лет. Благодаря чему? Большей свободе или глобализации? И, вот и, то, и, другое. и то, и другое. Я думаю, что там были э, ну, вот э, чувства свободы э, после конца э, Холодной войны, это точно было. Да. Эм, но, им, но я думаю, что э, глобальное глобальные влияние э, также было важно. Э, потому что подобные, подобные э, тенденции и видны э, были в то время в других странах Европы, да, в некоторой степени в Америке э, и в других странах. Это не только было в Германии. Um, а все-таки, я считаю, для того, чтобы вернуться к вашему вопросу, <с <с um, я думаю, что есть определенная часть нашего населения, которая отрицает это, э, не уважает это развитие, которая считает, что это было слишком быстро что, может быть, даже разные права, которые дали, э, надо вернуть, что это было не, они не приветствуют то, то, что произошло. И я думаю, что э, раньше вообще политическая сила, э, которая выразила именно такую мысль, в Германии не, су не существовало. Mm -hmm. Это первый раз, когда альтернатива для Германии э, сейчас говорит вещи, которые раньше вообще э, никто не говорил. Это было немыслимо же. Да. Поэтому до некоторой степени это сейчас отражает вот, э, более демократическая картина, потому mm -hmm. что именно те же голоса сейчас слышны, а все-таки... Конечно, это, эм, эм, не все приветствуют это, и понятно, потому что то, что АФД именно, э, именно в Бундестаге сейчас делает, как они поступают, э, это очень часто эм, не только спорно, а это обидно, это действительно обидно. Это совсем недавно, две недели назад, или нет, месяц назад, по-моему, он, они хотели узнать официальное число от правительства, потому что она оппозиция, uh -huh. они ä, считаются оппозицией. Они не имели вот такую информацию. Они хотели узнать у правительства ä, число ä, людей с физическими ä, ограничениями. И он, потом они хот хотели узнать, какое... Как какая была процентуальная доля таких людей эм, из семи эм, из других стран. А -а -а. Потому что они считали, что это каким-то образом э, с, э, связано с инцестом, они говорили. Вот. А вообще, немецкое общество, это, это то, что я видел в то время, Они, вообще, они прошло, ну, общество прошло в шок, потому что вот такие вопросы у нас раньше никто не задавал, слава Богу. И Поэтому именно вот эта новая партия очень резко изменила mm -hmm. ландшафт да, политический в Германии. Даже само ее появление. Ну, то есть, получается, что общество все-таки настолько либеральное и демократично, mm -hmm. что начинают появляться совершенно недемократичные, нелиберальные высказывания, mm -hmm. которые уже мешают, меняют ландшафт. Mm -hmm. да, то есть пожалуйста. можно реагировать на вопрос, на uh, Мы говорили о том, как uh, шоу, скажем, прогресс, то есть э, меньшинства в Германии получили больше прав, и нельзя забыть, что вот эти достижения это всегда тоже политическая борьба, то есть там есть определенные группы, которые борются за, э, за права женщин, за права сексуальных меньшинств, например, и так же как есть такие течения политические, есть и другие, консервативные, и все имеют место быть в Германии, то есть роль у нас э, демократического государства состоится в том, чтобы, э, ну, предлагать площадку для обмена вот таких видами, и потом найдем какой-то какой общественный консенс. консенс. Uh -huh. И вот так получается, законодательство меняется потихонечку. Вот. И, э, в принципе, ну так получается больше либеральное, современное общество. То есть вот, э, вот эта альтернатива для Германии представляет вот одно из этих течений который имеет место. Будет сейчас у нас такой спор, да, как, э, да, как можно относиться в толерантном обществе к нетолерантности. То есть такой да, парадокс, это да, уже, конечно, есть. Да, если у нас, если э, у нас в парламенте вот такие очень спорные вопросы заставляют, как на это реагировать, Мож нужно ли с, с ними говорить напрямую, нужно ли их э, игнорировать. Вот это такие сейчас mm -hmm. дискуссии, конечно, есть в Германии. Э, и также я хотел бы подчеркнуть, что э, доля избирателей альтернативной для Германии не только объясняется вот, э, -то, э, движением против миграции. То есть, конечно, mm -hmm. у них большая часть их, да, их часть пропаганды были против риторики. миграции, но также есть люди, которые голосовали за них, потому что они вообще недовольны партийной системой Германии. То есть mm -hmm. они видели в них именно альтернативу, mm -hmm. Mm -hmm. то есть типа было голос против всех, если как-то, mm -hmm. mm -hmm. и ну то есть там есть много социологов, которые только этим занимаются, как-то определить, зачем люди голосовали за альтернативную, за Германию, mm -hmm. а там можно как-то определить, есть вот социальный фактор, есть экономический фактор, есть фактор нетолерантности, есть mm -hmm. фактор э, просто -э, вот так. Ну, то есть настолько толерантное действительно общество, uh -huh. что позволяет и существовать и совершенно нетолерантным uh -huh. высказанным В рамках движения. закона. Есть да, есть законник, потому что который это четко допустимо определяет. быть недопустимым. но ну, это вот игра слов, наверное, Большая русская. задача, да. А все-таки, как вы считаете, восточные традиции, вот восточные религии, они... Вот, есть ли уж центр изучения Востока, да. они э, найдут свое место в Германии и в будущем? То есть будет ли вот это действительно общество такого мирного, межконфессионального существования, или все-таки Германия будет э, как-то тяготеть к своим традиционным ценностям? Потому что совсем немного времени ведь прошло с того же 75 1975 года, да, да. когда это были другие традиции. В настоящее время это очень спорный вопрос, Uh, наш бывший uh, президент Кристиан Вульф, где-то уже 7 лет назад, mm -hmm. может быть, uh, вообще был первым политиком, вот такой важным политиком, mm -hmm. который uh, в публике, на публике говорил, что ислам – это часть Германии. Вот. Uh, это... В то время многие критиковали uh, вот это выражение, mm -hmm. Сейчас, вот этот год назад или ну, пару месяцев назад, новый э, министр внутренних дел наоборот говорил, что ислам это не часть Германии. И его тоже критиковали. Нет? Критиковали. Это uh -huh. было очень интересно, потому что там также есть вот такие политические соревнования, скажем так, между, uh -huh. э, и, и, даже между разными силами э, консервативными. И он это говорил и только э, всего 10 дней э, спустя сам канцлер. Меркель на Бундестаге э, говорил, на самом деле э, ислам является частью Германии. А Значит, часть. явно она противоречила э, того, что говорил вот этот э, министр внутренних дел. Так что, а, и они, они члены одно, э, одной и той же партии. Поэтому насчет этого э, вообще в обществе нет согласия. нет согласия. Я думаю, это мой Опять мое личное мнение, что постепенно, очень постепенно, эм, э, ислам становится частью Германии, как, и, как это произошло в многих э, других эм, странах, ну тем более и в России на Но протяжении веков. да, века, да, чтобы да. Ну, все Я, я все-таки э, думаю, что, эм, что в основном... Эм, в основном то, что мы, мы видим сейчас, это обогащение. А, я, я также знаю, что не все так считают. Спасибо. И Лориан, ну, ваше мнение? Может, опять же, вопрос по-другому по лучше ставить, потому что если скажем, что... Ну, спрашиваем, а, имеет ли а, ислам свое место в Германии? Выдается такая картина, как будто ислам — это одна вещь, вот одно большое одна большая mm -hmm. вещь, то ислам разный, как мы раньше уже сказали. То есть лучше может спрашивать, иметь ли мусульмане свое место в Германии? А на It's это, это я бы вопрос. ответил да, Хорошо. конечно. Потому что у нас есть определенное количество граждан Германии, которые являются мусульманами, mm -hmm. или ну, как-то разные люди, которые по разному статусу находятся в Германии, легально в Польне, они имеют, конечно, место, свое место в Германии. И чтобы э, решить вот этот вопрос, как содействовать с ними, как вот общество меняется через это влияние, через вот разные течения, э, важен именно диалог с ними. То есть не говорить об исламе и об, о мусульманах, а говорить с ними, обменять и, При Притом, я тоже думаю, что это обогащение, потому что вот, э, ну, смотреть на свою страну другими глазами mm – -hmm. это всегда выгодно, на самом деле. То есть, если кто-то только останется в Германии всю жизнь, не может как-то по не понимать, какая-то страна. Ну, поэтому мы тоже, если это был первый у вас вопрос, занимаемся другими странами, чтобы опять, опять же смотреть как на Германию у вас. через эти глаза. То есть, как в Центральной Азии, например, видят Германию, что это для них означает, и как мы, что мы можем от этого изучить для нас. Для и того, наоборот. чтобы понять, с чем к вам люди приедут, да, верно? Да. Между прочим, да, это один из много вопросов. Хорошо. Спасибо большое. Это ваше оптимистическое все-таки мнение, как мы до этого в шоуруме говорили. Спасибо очень. Очень интересно. Желаем такими оставаться, оптимистично настроенными, молодыми учеными. А с нами были Штефан Кирмзе и Флориан Копенрад, ученые из исследовательского центра имени Лейбницы исследовательский центр современного Востока, наши гости из Берлина. Спасибо, смотрите нас.